Нарядные выпускники Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального красуются на сцене. Дипломы им вручает ректор университета Ильшат Гафоров. Особенен этот выпуск еще и тем, что он первый. Впервые за 88 лет КФУ выпускает специалистов медиков, стоматологов и провизоров. Сегодняшние выпускники, их не так много, они прошли через все перебики выстраивания нового института, мы с вами вместе провели процедуру аккредитации, получение лицензии. И, в общем-то, мы с вами формировали корпоративную культуру Института фундаментальной медицины и биологии. В этом году выпускниками стали 9 студентов по направлению подготовки стоматологии 18 провизоров. А в 2019 году состоится выпуск направления «Медицинская биохимия, биофизика, кибернетика и лечебное дело». Эти пять лет учебы в Казанском университете запомнятся надолго, отмечают выпускники. Все, что происходило в университете, это для меня было очень ярким событием. Это было очень интересно. Я очень рада, что я поступила именно сюда. Изначально хотела фармацию. И я думала, куда именно поступить, в какой университет. Я выбрала КФУ. Я ни разу об этом не пожалела, я очень счастлива, я сдала все экзамены. Вот самое яркое, что за последнее время запомнилось, это, это наверное, аккредитация для меня, потому что было сложно, все нервничали. Но это и запомнилось. Когда нервничаю, всегда все запоминается. Непередаваемое ощущение, ощущение радости, счастья. И самое-самое яркое, это, конечно, выпуск. Вот сейчас, сегодняшний день, заполнится, наверное, всем на всю жизнь. Вновь спустя такое длительное время прозвучала и клятва Гиппократа. А после получения заветных дипломов выпускники высадили яблоневые деревья на территории Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Планируется, что это будет аллея выпускников, где со временем расцветет яблоневый сад. Анна Глазунова, Леонард Влетяров, Универньюз.